Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный Центр Павловы Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про металлолом. Наш подписчик хочет приобрести металлолом на торгах по банкротству, чтобы сдать его принимающей компании. Когда вы обращаетесь к конкурсному управляющему, вам необходимо получить стандартные документы по тому имуществу, которое вы приобретаете. Если речь идет о спецтехнике, об автомобилях, не забывайте, что после того, когда вы станете этим собственником, вам необходимо эту спецтехнику, это транспортное средство снять с учета. В том случае, когда вы уже будете продавать это имущество, на принимающей стороне могут запросить ваши личные данные, это паспорт, а также подтвердить законность того имущества, которое вы продаете на тот случай, чтобы ну, подтвердить, что это имущество приобретено вами законными основаниями. Я желаю вам успехов на работе на торгах, при работе с металлоломом. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео. Мы всегда рады вам помочь. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!